Здоровая аудитория, прошел турнир UFC 268 в эти выходные, классный турнир, веселые бои, зарубы такие. Что хотел сказать, я же сделал ставочку на бой Чендлер Гейджи, но ну, Чендлер проиграл, просто нет слов, ты, чемпион Беллатра бывший, у тебя столько... Боев, столько опыта. Нахера. Ну как можно не придерживаться геймплана, блин? Нахера лезь за рубус Гейджи, блин. Ты приходишь в UC и кричишь, что я единственный, кто может э, победить Хабиба. Так, какое Хабиба побеждать? Ты, ты, ты. Дисциплины ноль, блин, Ты. Ты. Ты. Ты знаешь, как побеждать Гейджа? Хабиб показал, как его побеждать. Нахера, блядь, лез с ним за рубу? Зачем? Нет, блядь. Да, ну, было видно, что Гейджи вышел на бой с не, с первой, в начале первого раунда. Ну, может, до середины э, стоял в низкой стойке. Боялся он переводов от тебя. Ну, ты видишь это. Ну, подожди ты чуть-чуть. Ну, да, этот хорошо ты там. Ну, помахайся с ним чуть-чуть там. Ну, покажи, что ты в стойке, то там будешь драться. Ну, блядь, ну, зачем там уже так жестко зарубаться и выкладываться? Чендлер применял борьбу только тогда, когда нам была спасаться от добивания Гейджи. Ну, это нормально. Вот, почему... Чендлеру еще до Хабиба, до Махачева Очень далеко Нету, нету цели У тех ребят четко поставленная цель Выиграть бой Прийти к титулу Завоевать титул Чендлер, ты приходишь в UFC Кричишь, что ты победишь Хабиба Что ты завоюешь UFC титул И, блять Элементарного не сделать с, с Гейджином против Родригеса. Этот бой ну для Холуэ просто проходной. Я так думаю. Потому что Холуэ, ну что Холуэ? В свое время он проехался по дивизиону, просто по головам прошелся. Всех там выносил наглухо. Альда Петис без, без вопросов вообще. Стал чемпионом заслуженно. Сильные стороны Холуэ это выносливость, это наш ударов, который он наносит в течение всего боя. Техника боксерская у него на высшем уровне. Что касается Эйра Родригеса. Ну, неплохой боец. крайне бои меня его не впечатлили от слова вообще. Необычная у него техника боя. Не знаю. Наверное, первые раунды к Холуеву будут будет нему присматриваться. Ну, а э, конец второго, третий, четвертый, может быть, четвертый, если дойдет до туда, будет э, наносить колоссальное количество урона. Я думаю, что сдастся Родригес. Поэтому, поэтому моя ставка это досрочная победа Макса Холлоуя за коэффициент 1.95. Если я Яир победит каким-то образом Макса Холлоуя, это будет сенсация просто на все сообщество ММА. Поэтому подписывайтесь на канал, ставьте лайки, дизлайки. Оставляйте свои комментарии, буду читать, отвечать. Все, пока ребята, до следующего выпуска.